дал бы такой совет не иди в те рынки в которых нету денег какие рынки ты сейчас видишь перспективными где ты видишь вот можно сейчас заработать если смотреть на рынок b2b то разные сервисы для бизнеса по увеличению продаж по увеличению трафика, это различные сервисы по автоматизации. Рынок онлайн-образования 100% он будет расти, он будет очень большим. Я вижу тренд продуктов по подписке. В Америке это уже давно все работает, и культура сама подписки, она уже существует. На наш рынок это только приходит. Это продукты на дом, это еда, это спортивное питание, пилюли, нижнее белье, я не знаю, там, любой контент. Тема подписки будет работать ближайшие три года в России очень сильно будет развиваться. Некоторые ниши уйдут именно туда. Я думаю, что проекты, связанные с трафиком, трафики в большие онлайн гипермаркеты, раньше это были купонаторы потом это были кэшбэк-сервисы. Сейчас должно что-то появиться новое, что сможет этот рынок перевернуть. Если вы сможете решить вопросы трафика, то это будет очень-очень мощно. Любые продукты по автоматизации любых процессов, цветочные салоны, рестораны, я не знаю, магазины, все что угодно, скоро все сети поставок, все будет происходить напрямую. Все сервисы будут направлены на то, чтобы ты в два клика мог сделать заказ в свой бизнес, и тебе это привезли. Предприниматели делятся на две части. Первые предприниматели говорят, что все становится только хуже, и что вот раньше, вот два года назад. Вот. А есть предприниматели, которые говорят, что куча возможностей вокруг, и надо их просто чувствовать видеть за пять лет есть официальная статистика за ближайшие пять лет закроется 96 процентов компании и да. вопрос в том останешься ты в этих четырех процентах или нет А останутся именно те которые будут про новые технологии про новые рынки про отношения с клиентами про продукты да и вообще в принципе с новым взглядом на то, что сейчас происходит. Хуже не становится. Я иногда сижу и говорю, ребята, вы не видите вообще того, что происходит вокруг.